Всем привет! Пришел погнать совет от разума. расклад, Плюс игральный карты. Так. Ну давайте-ка. Сейчас любовь, деньги, любовь, любовь, деньги, деньги, отношения, отношения, любовь, отношения, здоровье, отношение, отношения, здоровье, отношения, отношения, отношения, отношения, отношения, отношения, отношения, здоровье, отношения, деньги, отношения, деньги, отношения, отношения, отношения, Начнем с любви. Так. Любовь. Разум советую, чтобы вы к себе относились намного лучше. Любили в первую очередь себя. Так. Также любили живот... животных, живой мир, хорошо относились к природе, к своим родным, близким, к своему здоровью, к своим интересам, талантам, творчеству. И конечно же, к своим близким, родным, семье. Также хорошо относились к своему опыту, который у вас жизненный имеется опыт, чтобы вы его применяли в плане познания любви. Не только к себе, а к окружающему миру, к нашей планете Земля. Так. Теперь деньги давайте смотреть. Деньги. Разум советует... Разум советует, чтобы деньгами были распоряжались правильно именно то, то, что вам необходимо. Так. Также если вы начнете экономить, копить, у вас намного больше будет денег. Также деньги на здоровье. Если вам необходимо, обязательно <coughs> относитесь к своему здоровью и сначала анализ остается, врач потом смотрит результат анализов и что вам не хватает, витаминов или же лекарств, какие-то нужны курс лекарств прописывать врач врачу, тогда вы можете покупать и уже лечиться. Возможно, вы денег намного больше тратите, и у вас остаются уже монетки. А если вот, вы будете все-таки стараться их... Сохранить у вас будут денег намного больше, чем сейчас. Ну также будут непредвиденные траты, траты, которые вам нужно будет потратить. Но вы справитесь вы потратите и распределить своими деньгами. Также если вы будете именно правильно составлять список, описать, что именно необходимо, важно, и распределять деньги. Вот, на что нужно вам именно в данный момент, а не просто прийти вот даже в магазин и взять даже не то, что вам не нужно. Только на то, что нужно и необходимо. План, план здоровья. Совет. Здоровье у вас хорошее. Чувствуйте все хорошо. Также, если вы будете следить за своим здоровьем, то и здоровье будет намного лучше. Здоровье духу у вас тоже хорошее. Здоровье души и психики тоже хорошее. Здоровье сердца. У вас нет таких серьезных переживаний. У вас в спокойном состоянии находится ваше сердце и душа. Также, если вы все-таки будете не следить за своим здоровьем, то, возможно, здоровье вам напомнит о себе. Чтобы вы обратили внимание и уже стали намного лучше относиться к своему здоровью. Тогда будет у вас гармония со своим здоровьем, тонус мышц, тонус всего организма будет у вас в порядке, в норме, и вы будете чувствовать себя намного лучше. Все хорошо. Так, в плане отношений. Отношение к себе у вас очень хорошее. Также отношение к близким людям у вас хорошие. Отношение к окружающим. Отношение к себе. Также, если вы будете ко всему миру хорошо относиться, и к вам то тоже хорошо стараться относиться. В рабочем именно отношения тоже у вас хорошие. Даже еще лучше у вас будут. Неважно, в каких отношениях у вас будут хорошие отношения. Но если вы будете говорить не очень хорошие слова, то и отношения к вам будут тоже не такими уже хорошими. Можно сказать, какие будут ваши слова, такое будет и к вам отношение. Но если вы будете хорошо стараться правильно говорить, то и отношение к вам тоже будет хорошее. Так, разум вам советует, чтобы вы хорошо относились не только к себе, но и к окружающему миру. И даже рассуждать старались. Именно самое важное и нужное в данной ситуации, в данный момент, чтобы вы... Не закрывали глаза и не приключались на что-либо. Если у вас есть какой-то вопрос, обязательно правильно решите вопрос. А потом уже вы можете приступать к другим делам, к другим вопросам. Пользуйтесь разумом. Поступайте правильно, по справедливости. Всем пока.